Сегодня у нас первая лекция по тематике места, в котором мы находимся, космическое, это колонизация Марса. Зачем она вообще нужна, как вообще до этого Марса добраться, почему именно Марс, и можем ли мы это вообще сделать. Можно следующий слайд. Почему именно Марс? В нашей Солнечной системе аж 8 планет. Мы сразу же откидываем дальние планеты, 4 гиганта, потому что современная космонавтика просто... Не может туда человека доставить, обеспечить его там, жизнедеятельность. Остается четыре внутренние планеты. Меркурий, Венера, Землю не читаем, Луну, вместо планеты будем считать, и Марс. Меркурий мы сразу отбрасываем, потому что слишком близко к Солнцу, там в общем, туда тоже очень проблематично подлететь. Остается следующая Венера. Венера уже на нормальном расстоянии от Солнца, но там есть определенные условия, которые не позволяют человеку там на, находиться на поверхности. Это Температура постоянно около 500 градусов Цельсия, днем, ночью, зимой, летом. Это дожди серной кислоты, это атмосферное давление, где-то 90 атмосфер. В общем, полный набор. И эту, эту планету даже можно назвать, не знаю, Солнечной системы. Так что мы туда пока не полетим. Следующая Луна. Луна очень близко туда вообще добраться, нет никаких проблем, люди там уже были. Лететь всего лишь три дня. Там есть, собственно, сила протяжения в 6 раз меньше земной. Сесть туда тоже никаких проблем нет. Но там нет атмосферы, очень малое количество воды содержится в самом реголите. И слишком большие перепады температур, что делает нормальную колонизацию, скажем так, не совсем легкой. И остается у нас еще Марс. Это четвертая планета Солнца, и там есть практически все, что нужно для колонизации. Это атмосфера, вода в нужном количестве, перепад температур уже более-менее нормальный, где-то от минус 140 до плюс 20. Минус 140 это там, зимой на, на полюсах, а плюс 20 это на экваторе. И лететь не так уж и долго, всего лишь каких-то несчастных 7 месяцев. Вот. и протяжение в три раза меньше земного, что делает туда посадку довольно-таки более-менее легкой. Следующий слайд. Зачем нам вообще нужно колонизировать Марс? Может нам вообще участвовать на Земле? На самом деле есть много таких причин, о которых можно сказать. Из них надо выделить самые главные. Это переселение людей. Скоро на Земле, как уже все знаете. Места будет мало нам всем, и нужно расселяться по как минимум по Солнечной системе, чтобы человечество могло дальше приумножаться в количестве, и в этом трудностей никаких не испытывало. Это запасной аэродром. Если на Земле что-либо случится, то человечество будет существовать дальше на Марсе. Дальше. Форпост дальний космос. То есть с Марса уже будет проще исследовать более дальний космос. Там уже есть все полезные скопами для изготовления необходимых материалов и также есть необходимые вещества для изготовления горючего для полетов в дальний космос. Собственно, само же исследование Марса намного проще иметь постоянную базу и с нее исследовать всю планету, чем устраивать короткие командировки. Это прогресс человечества, потому что все, что делается для космонавтики, оно потом рано или поздно внедряется в обычную жизнь человека. И поэтому жизнь человека становится еще проще и легче. И также можно использовать Марс как хранилище всех данных человечества. Ну, его можно отнести к запасному аэродрому. Если на земле что-то случится, то данные человечества сохранится на Марсе. Следующий слайд. Следующий слайд. Какие у нас на данный момент есть программы колонизации, то есть пилотированный полет человека на Марс? Всем известная НАСА, они предлагают уже где-то в 30-35-40-х 30 годах уже полет человека на Марс. Сначала это будут короткие командировки, туда полетели, обратно вернулись, и уже когда там будет постоянная база со всеми отработанными процедурами и схемами жизни, то она уже придет в режим постоянной базы, и люди, когда будут летать, там оставаться уже жить. Следующее это Space Exploration Technologies, это их же SpaceX, всем известный Elon Маск, владелец этой компании, они тоже собираются построить город на Марсе, то есть постоянную колонию. Это их главная цель, ради этой цели они, собственно, существуют. В каком году это все произойдет, собственно, они пока умалчивают, Не должны скоро об этом рассказать. Ничего смотрю нет, надо на календарь смотреть. Буквально через неделю будет в Штатах марсианская конвенция, там они собираются рассказать свои марсианские планы. И проект марслан кто-то слышал, кто-то не слышал, люди отбирают людей, которые собираются жить на Марсе. Сейчас в мире проходит отбор, уже отобрано 100 человек. Они предполагают уже в 26-м году и, возможно, в 28 уже первый полет и начало строительства базы на Марсе. Сначала для того, чтобы, соответственно, отправить людей на Марс, нужно их отобрать и подготовить. Что необходимо людям на Марсе знать для выживания? Это, в основном, такие специальности, как инженерной науки, это геология, биологические науки, медицинская подготовка, половина или некоторые члены экипажа вообще должны быть профессиональными врачами, чтобы оказывать любую медицинскую помощь, и соответственно физподготовка. Плюс такие люди должны по несколько месяцев, возможно, больше в году проводить изолированных в базах на поверхности Земли, где-то в, изолиров... в, очень... в районах с жесткими условиями и тренироваться, жить в таких условиях, в, замк... в замкнутом пространстве, и в изоляции от людей. И также с помощью таких вот тренировок, плюс отрабатывать все технологии и системы, которые будут на Марсе работать. Следующий слайд. Дальше, когда люди уже потренировались, и им нужно прилететь на Марс. Следующий этап – это межпланетный перелет, он занимает, наверное, уже 7 месяцев. Все технологии, в принципе, для этого этапа у человечества существуют. Двигатели, двигательные установки отработаны уже на межпланетных зондах, собственно. Такие же будут использоваться для кратирных полетов. Жилые модули они отработаны уже на международной космической станции, на предыдущих всех станциях орбитальных. Единственное, что нужно заняться больше отработкой это система противометеоритной защиты и радиационной защиты, чтобы она была более существенна, чем для орбитальных станций. Следующий слайд. Внутри сами, что необходимо, чтобы находились внутри самих перелетных модулей. Ну, может, кто-то видел, не видел, э, как устроен быт космонавтов на детали станции. В принципе, он будет также устроен и на перелетных э, модулях к Марсу. Это у тебя на всех четырех стенках понакидано все что только можно: ноутбуки, спальные места, места для э, приема пищи, велодорожки, э, велотренажеры. Это туалеты и, собственно, место для отдыха. И в таких условиях нужно будет провести 7 месяцев своей жизни. Ну, как развлекаться в таких условиях? Можно с собой там, фортепиано, пианино, гитару играть, там карты играть. собственно, Кому что нравится. Следующий слайд. Какие опасности на данном этапе? Это космическая радиация. Это, скажем так, один из таких самых страшных факторов потому что за время перелета Земля-Марс все астронавты получат облучение которое равняется 1 3 нормы для всех астронавтов которые летают на орбиту Земли а у них норма это там где-то 1200 миллизивертов то есть если астронавт получает эту дозу они уже больше в космос не летают и плюс материальная опасность но как уже было посчитано э, вероятность столкновения это где-то раз в 40 лет собственно так что вероятность очень маленькая так дальше пожалуйста что необходимо какие грузы доставить на вас для обеспечения клонии ну, сначала это беспилотные миссии которые приземляться в предполагаемый район где будет база проведут полную разведку совместности, анализы грунта, также тестирование необходимых технологий, это добыча воды, это добыча энергии с помощью тонкопленочных солнечных батарей. Все грузы, которые будут также после этого доставлены на Марс, можно разбить на основные категории. Это модули системы жизнеобеспечения, это системы энергии питания, также грузовые модули, в которых будет обходиться еда, ваши жилые помещения и все необходимое оборудование для работы. Следующий слайд. А как же будут прислать свою жизнь на Марсе? Все модули, в которых будут находиться люди, проводить свою жизнь, быт, они должны будут либо находиться под землей, либо засыпаны сверху слоем грунта толщиной от 2 до 5 метров. И именно вот слой 5 метров обеспечит нормальную защиту от радиации, как будто бы они находились на Земле. Почему нужно защиту радиации еще на Марсе? Потому что на Марсе на самом деле нет магнитного поля, и там с более высокие удовольствия, чем на земле также необходимы скафандры для выхода на поверхность но ну, они будут не такие тяжелые, как используют на орбитальных станциях следующий слайд также что будет находиться в этих модулях, скорее всего они будут сами по себе надувные, потому что надувные модули проще всего доставить так далеко, там уже их надуть и весь интерьер внутри расставлять такие уже модули сейчас испытываются на МКС их э, делает э, компания Bigelow Aerospace Corporation. Также там будут находиться кают-компании внутри, оранжереи, которые будут обеспечивать едой э, колонистам. Это будут э, ремонтные мастерские, это будут лаборатории. Э, собственно, все, что весело проводить время. Следующий слайд. Откуда браться энергии? Сейчас э, в современной косметике есть два способа добычи энергии э, за пределами земли. Это солнечные батареи и ритех или та же самая ядерная батарейка. Э, э, проще всего, самый дешевый, самый простой способ, это э, солнечные батареи или же подкопленочные. Э, Они очень легкие, и их можно в большом количестве взять с собой, чтобы сделать Солнечное ветостанство очень большой площадью. Что касается Ритега, то он использует Плутоний-238, и это, скажем так, очень дефицитный и очень недешевый материал на данный момент у нас на поверхности Земли. Следующий слайд. Что касается питания на поверхности Марса, вероятностью, наверное, процента 90. 99% все люди, которые будут жить на Марсе, они будут вегетарианцами, потому что они будут питаться только продуктами, выращенными у себя в оранжереях и никто не будет там выращивать насекомых или животных для питания, потому что это, собственно, невыгодно, нужно на них потратить в раз 10 больше растительной пищи, чтобы с них получить хоть какой-то выход. Вот. Поэтому сейчас в Дании, в Датском университете проводятся эксперименты по выращиванию растений в аналогах марсианских лунных грунтов и контрольная группа в земном грунте. Вот. них уже собрали несколько урожаев, довольно-таки успешные у них эксперименты. Сейчас они проводят тесты, можно ли эти урожаи, которые выращены в аналогах марсианских и лунных грунтов использовать пищу вот. и единственный и как показали тесты все там окей кроме одного фактора там повышенное со содержание тяжелых металлов и в недалеком будущем предстоит выяснить вообще годится эта еда в пищу или нужно искать другой способ выращивания продуктов для пропитания на массе. собственно это все если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.